Филиппийцам, 4 глава, мы будем читать с вами с 4 стиха. И вот эти вот места, которые мы сейчас с вами рассмотрим, они действительно за, за, за, будут задевать разные уголки нашей жизни. И мы поговорим также о благодарении, о радости, о молитве где-то. Может быть, даже коснемся пожертвований, то, что я сказал. И увидим, что может нам дать благодарение Господу. Почему у нас нету благодарения иногда в сердце? Чего мы боимся? Какие-то наши страхи, как с ними бороться? И что дает нам действительно благодарение Божие? Вот этот вот Божий мир, который наполнить может наши сердца. Так, давайте я прочитаю с 4 стиха, 4, 5, 6, седьмой стих. «Радуйтесь всегда, ведь вы живете в единении с Господом. И снова говорю вам, радуйтесь. Пусть все видят вашу кротость, Господь уже близко. Ни о чем не беспокойтесь. Но если есть у вас в чем-либо нужда, с благодарностью поверяйте в молитвах и прошениях свои просьбы Господу. И тогда мир Божий, который выше всего, что может представить себе человеческий разум, сохранит ваши сердца и мысли в единении с Машехом». И, и вот Павел, он пишет филиппийцам, и он говорит «самхуба дон бехоль то есть «радуйтесь Господи в Господи во всякое время». И написано, он еще раз говорит «и еще раз радуйтесь во всякое время». Знаете, мы, вот действительно, кто читал, он может представить себе жизнь Павла, насколько она была трудной. На самом деле трудность, сколько всего он пережил, и умный, образованный, верующий человек, и вот когда он стал идти за Господом, сколько, можно сказать, трудностей за веру ему пришлось нести на себе. Боль, побиение, угрозы, тюрьма и практически смерть, что только он не проходил. Но он говорит, вот это вот все переживая, вспоминая, он Стоит, может быть, рядом перед своими учениками или просто пишет им, и он говорит, всегда радуйтесь, во всякой, во всякой ситуации радуйтесь. Как он такое мог говорить? Мы иногда находимся в какой-то трудности, ситуации, мы не можем чувствовать никакой радости, не чувствуем ничего. А вот как сегодня Макс говорил, мы можем только спрашивать, Господь, зачем ты так это сделал? Почему ты это сделал? Что же со мной происходит? А Павел говорит, радуйтесь, всегда радуйтесь. О какой же радости здесь идет действительно речь? И, знаете, я вам расскажу одну историю. У меня был э, знакомый на прошлой работе, когда я работал в Йокнаме. И то есть человек, он такой жизнерадостный всегда. Он всегда улыбается. То есть вот всегда. Неважно, что происходит, он всегда улыбается. У него такой характер. То есть, и он рассказал, говорит, про себя. Я, говорит, когда пошел в армию, и у нас там вот были разные отборочные куда-то военные войска, он действительно служил в элитных войсках, и он говорит, нас там заставили бегать, что-то делать, и вот я бегаю, бегу, прибегаю и радуюсь, и такой довольный, он просто смеется, не то, что вот прям вот ему радостно, но вот такой вот человек. Он говорит, это командир на меня смотрит, думает, что-то я радуюсь, как бы надо ему еще подзадать, надо ему еще нагрузить сильнее. Он говорит, ты меня еще сильнее загружает, а я опять бегу уже, уже сил нет, уже ничего нету. Прихожу, а вот все равно улыбка у меня, то есть все равно улыбка, я не могу говорить по-другому. А командир мне еще сильнее. И вот у них вот, как бы вот такая война, он его гонял, гонял, гонял. Потом понимает командир, что что-то с ним не то, с этим человеком. То есть ему уже трудно, он уже там ползет еле-еле, еле-еле двигается все равно радуется. Вот. И как бы он вот потом с ним поговорил, и он понял, что это просто вот его характер. Это вот его чувства, которые у него есть внутри. Как бы, и несмотря, независимо, что с ним происходит вокруг, у него просто вот была вот всегда улыбка. И вот Павел, я думаю, у него, не то что у него всегда была улыбка на лице, я думаю, он чувствовал так же, как и любой человек, он чувствовал боль, он чувствовал неприятности вокруг. Но у него была радость, которая не зависит от обстоятельств. У него была радость, которая могла давать ему новую надежду, новые силы и обновления. Это радость, которая выходила изнутри из-за отношений с Господом. И знаете, если вы увидите, здесь написано, Потом вот в пятом стихе, и «Пусть все видят вашу кротость, Господь уже близко». Здесь написано «Господь уже близко». Я думаю, вот, этот вот, вот это вот выражение, которое Павел говорит, это как раз то, что давало ему новую надежду, то, что давало ему радость. «Господь уже близко». Знаете, я всегда, когда вот раньше читал такие стихи, я... Вот эту вот, вот эту вот фразу всегда рассматривал почему-то только в одном контексте, что Господь уже близко, это значит, что вот-вот Он придет. И это то, что, скорее всего, Павел и думал, что вот Господь скоро придет, я, я держусь, я радуюсь вот этому Его, его приходу, которое вот-вот случится. Вот Он скоро придет и возьмет нас, и вот эти вот все горести, они... Это все пройдет, и оно ничего не стоит вот с той радостью, которая опять и вновь наполнит меня. Вот эта вот надежда Божьего пришествия, она давала Павлу все время новые и новые силы. Вот эта вот радость, которую он почувствовал когда-то, когда Божий свет осиял его, и он получил откровение, что еще есть Господь, она присутствовала и она давала ему силы и обновления чтобы двигаться, это то, что наполняло его. И эта радость, ее невозможно было забрать, ее невозможно было никак уничтожить. И она не зависела от обстоятельств, которые случались. Даже если его где-то побивали камнями, он вспоминал тот момент, когда Господь открылся ему, когда он получил откровение, и он мог радоваться, «Господь, я с тобою». Вы помните, когда побивали камнями Стефана? Вроде вот такая ситуация, все, он умирает, но он возрел на небо, увидел Господа и говорит, Господь, вот, я уже иду к Тебе. Его сердце тоже было наполнено радостью. И вот о чем я сегодня хочу как раз сказать, что я думаю, мы должны обновляться вот этой вот надеждой. То, что Господь уже сделал и то, что Он скоро придет, Он близок к и, кстати, второе значение вот этого вот выражения, что Господь близко, это не обязательно Его приход, это Его физическое присутствие, что Он близко к нам, Он рядом с нами. И вот, когда ты думаешь, вау, вот я нахожусь в такой тяжелой какой-нибудь ситуации или обстоятельствах, и Павел говорит, а я знаю, Господь здесь, Он со мною. Помни, как Давид пел: «Всегда вижу пред собою Господа, Он одесную меня». Господь близко, Он рядом, Он моя поддержка, Он моя сила. И вот Павел, он мог утешаться этими словами. Это то, что наполняло его и давало ему радость двигаться вперед. Господь близко. Поэтому он мог сказать, всегда радуйтесь, всегда радуйтесь. В любой ситуации, в любых обстоятельствах. Пятый стих, он говорит, пусть все видят вашу кротость, и вы знаете, вот это вот, вот выражение или слово кротость, может быть, это не совсем как бы корректный перевод. На иврите оно звучит как ⁇ ноам euh, алихутейхим». То есть твое хождение, когда люди видят твою добродетель, твою доброту, твое нисхождение к людям, твою их что ты заботишься о других, когда ты идешь правильно, то есть с одной стороны ты поступаешь по правде, но с другой стороны ты где-то умеешь и миловать. То есть, я даже не знаю, но вот эта вот фраза, она себя включает намного больше, чем просто кротость. Она включает бемет так, как должен выглядеть и функционировать верующий человек. Как написано, чтобы люди видели ваши добрые дела вокруг и радовались. И вот как раз об этом здесь и говорится, что мы можем показывать людям вот эту вот нашу добродетель, которую, которой Господь наделяет нас, в которой мы должны даже где-то возрастать. Он говорит, пусть люди видят, пусть люди видят, как вы поступаете. Что может быть где-то ты знаешь, что вот по закону, по правилам, по всем правилам вот нужно осудить. Но у тебя приходит милосердие, которое превыше суда. А иногда где-то и осудить. То есть вот это вот умение где-то быть снисходительным больше, где-то быть более жестким, где-то быть более добрым, оно как раз все выражается вот в этой вот одной фразе. И Павел призывает нас, будьте такими, ходите перед людьми, перед Господом, так, чтобы они видели вот эти вот ваши добрые дела, видели вашу кротость. И он опять повторяет, Господь уже близко. Как ты сегодня поступаешь вокруг, он скоро придет, он это видит. Помните, где написано «не судите, ибо не несудимы будете». То есть это также про нас. Он говорит, вот-вот, Господь близко. Поэтому поступайте так, как должно поступать. Как должно поступать верующему, ибо Господь скоро придет. И вот шестой стих, на котором больше всего мы с вами остановимся. Он говорит здесь так. «Альти дагули шум давар». Ни о чем не беспокойтесь, но если есть у вас в чем-либо нужда, с благодарностью проверяйте проверя... в молитвах и прошениях свои просьбы перед Господом. Обращение к Богу во всякой ситуации. Знаете, мы иногда думаем, что к Гос... Господу не все важно. То есть иногда есть, есть такие люди, которые думают: зачем мне его обременять какими-то мелочами? Вот что-то серьезное я принесу перед Ним, а какую-то мелочь зачем я сам ее решу и все. Но здесь написано: во всякой ситуации, во всякой ситуации приходите перед Господом. Знаете, вот очень хорошо сравнивать наши отношения между Нами и Господом с отношениями детей и родителей. Когда у кого есть маленькие дети, я думаю, они очень хорошо могут представить эту ситуацию. Маленький ребенок, он приходит к родителям, даже кажется по пустякам. То есть мы как родители можем смотреть и видеть, да что за ерунда? Но он все равно почему-то ребенок, мальчик, девочка, они прибегают к тебе и говорят, ой, я там палец прищемил, ой, вот мне так хорошо, а так плохо или еще что-то. Помоги мне с этим, помоги мне с тем. То есть они прибегают по любой проблеме и они делятся со своими родителями, они преподносят это. То же самое и с Господом. Для Господа все, что мы можем принести перед Ним, оно важно для Него. Почему? Потому что это важно для нас. Он Бог, который Бог любящий, который создал нас, чтобы мы могли общаться с Ним, чтобы мы могли иметь с Ним общение. Он создал нас для самого себя. И вот поэтому Ему важно, что происходит в нашей жизни. Ему важны наши переживания, наши чувства. И здесь написано, поэтому в любое Время, с, с любой просьбой приходите перед Господом. И знаете, я вот тоже на домашней группе на своей, мы про это говорили. Я думаю, с одной стороны, вот Господь, Он же, Он всезнающий. Мы вот в Псалме читаем, что Господь, Он знает все. Он знает, что у меня на языке, я, Давид говорит, я еще не промолвил слово, Он уже знает. Я о чем-то подумал, Он уже это тоже знает». Хочу ли я что-то сделать, и Господь знает. Где я нахожусь, туда пойду или сюда пойду, Господь везде, и Он все знает. И с одной стороны думаешь, если Господь все знает, зачем мне Ему чего-то рассказывать? Зачем мне Ему выкладывать свои переживания, если Он их и так знает? И многие люди, вот думая так, они просто молчат. Они верят, хорошо, Господь знает, Он сделает. И не открываются перед Господом, не выкладывают перед Ним свои нужды, свои переживания, свои радости или свои горести. Все хранят в своем сердце. Но Господу важно, чтобы мы могли открыться перед Ним. И это важно Ему не только для Него самого, но для нас. Почему это важно? Вот представьте, когда опять-таки возвращаюсь в детей и родителей, когда маленький ребенок приходит к тебе, и ты даже знаешь, что он хочет тебе сказать. Знаешь полностью, но вот он тебе говорит, а ты сидишь и выслушиваешь его. Что происходит в его сердце? Что он чувствует? Как вы думаете? Он чувствует доверие. Это как раз то, что вырабатывается в нас, когда мы начинаем Господу открывать наши желания. И радости, и горести. Это вырабатывает в нас доверие. Когда мы выкладываем ему, несмотря на то, что он это знает, в нас вырабатывается доверие. Я ему рассказал, я с ним поделился. И вдруг потом я вижу какие-то вещи, которые начинают происходить в моей жизни. То есть первое, что это вырабатывает в нас доверие. Второе, мы начинаем лучше видеть Божью руку в нашей жизни. Потому что если ты ни о чем не говорил, и даже оно произошло, и случилось, ты говоришь, я верю Господу, Он это все устроит, и все действительно устроилось. Ты не замечаешь Его действий. Ты думаешь, ну да, устроилось все хорошо, все нормально, да, я верил Господу. У тебя даже не хватает благодарения за то, что случилось. Но когда ты высказал перед Ним эту проблему, когда ты попросил перед Ним, и потом ты видишь, что что-то изменилось, тогда ты начинаешь видеть, окей, я это сказал, я попросил у Господа, и оно произошло. Тогда ты можешь видеть вот это вот сравнение «Господь сделал». Не само по себе случилось, а «Господь сделал». И тогда у тебя вырабатывается также благодарение – я о благодарении чуть позже еще раз поговорю потом, более обширно. Но говорить перед Богом, высказывать Ему – это важно. Это укрепляет доверие. Это развивает наши отношения с Ним. Представьте, что если бы ваши дети с вами не разговаривали, не общались, ничего бы вам не рассказывали, ты иногда хочешь узнать. Потому что когда ты с кем-то сидишь и общаешься, ты чувствуешь близость. У вас вырабатываются отношения – ты чувствуешь доверие, как уже сказали. И ты чувствуешь, что, вау, есть отношения. Мы свободны говорить, мы свободны высказывать, мы свободны делиться. У нас есть какой-то яхэ друг с другом. У нас вырабатывается с Богом отношения, когда мы рассказываем ему. И еще раз, друзья, говорю, не обязательно даже что-то плохое твои трудности. Но даже твои радости ты можешь поделиться с Господом своими радостями, своими переживаниями. Все, что есть у тебя на сердце, написано давар, То есть в любой вещи мы можем приносить это перед Богом. И то, что я уже сказал, что мы можем видеть Его действия в нашей жизни. Если мы что-то приносим перед Ним, мы можем потом увидеть, как Господь начинает работать как он вмешивается в ситуацию, как он изменяет ее, что происходит. Мы научаемся лучше замечать те вещи, которые, может быть, мы до этого не видели. Это происходит после того, как ты открываешь это перед Господом. Есть еще одна важная вещь, то, что мы вот молились и говорили сегодня. Излитие Божьего света. Когда мы приносим перед Господом нашу ситуацию, то его свет он начинает изливаться. Когда оно сидит внутри нас, оно находится как будто в закрытом каком-то сосуде, в закрытом пространстве, находится в какой-то тени. Но когда ты выносишь это перед Господом, и радость, и горесть, неважно что, то его свет начинает изливаться и начинает изменять эту ситуацию. Особенно это касается наших грехов. Если мы где-то что-то таим в нашем сердце, может быть намеренно мы совершаем какой-то грех, и естественно мы его не приходим с этим грехом перед Господом, мы не молимся перед Ним, чтобы Он чего-то изменил, потому что ты где-то сам понимаешь, что я делаю неправильно. Или наоборот, есть какой-то грех, вроде с одной стороны ты борешься с ним, но у тебя не получается, но он находится у тебя в сердце, ты никому о нем не рассказываешь, тебе стыдно. Выведи это на свет перед Господом, и тогда ты увидишь, что у тебя будут новые силы, чтобы бороться и победить. Как я уже говорил, потому что Божий свет, он прогоняет тьму. И когда про Давида написано в псалме, что... Сейчас вспомню, какой псалом. И про Давида написано в псалме, что он говорит... Когда я скрывал грех мой в сердце своем, то томилась душа моя... Кости мои прилипали, мне было тяжело, тело мое ломилось. Он говорит, ну когда я открыл уста свои перед тобой, принес грех мой, то он говорит, ты очистил меня, ты освободил меня. Я почувствовал легкость, я почувствовал новое дыхание, новые силы. Когда мы освобождаем вот этот вот грех, приносим его перед Господом. Иногда даже важно перенести это и перед людьми тоже. Во свидетеле написано, я всегда там кого-то ставил, небо и землю, людей человека, которому ты можешь доверять, тогда Господь даст тебе силу и осветит вот эту вот твою темную ситуацию своим светом, и ты сможешь ее преодолеть. Очень важно здесь написано, то, что мы можем приносить перед Господом, в 6 стихе написано, что приносите ваши вот эти вот желания, ваши нужды перед Господом в молитве и в прошениях. В молитве и в прошениях. Знаете, мы вот иногда думаем, вот я верю, Господь, Он поможет. Вот тяжелая ситуация. Я верю, Господь поможет. Господь все изменит, поменяет. Но ты как бы молчишь. Ты это держишь при себе. И Бемет веришь, чисто веришь. И Бог, Он хочет тебе помочь. Он Бемет хочет помочь тебе. Но ты это хранишь у себя. Иногда вот мы смотрим на нашего ребенка. Ты видишь, как вот он что-то пытается сделать, где-то мучается и ты уже вот готов, готов подойти, помочь ему, поддержать его, сделать, но ты ждешь. Ты хочешь, чтобы он попросил, ты хочешь, чтобы он обратился к тебе. Потому что это важно, это опять показывает вот это вот доверие, что не я сама. вот обратись. И ты ждешь этого. То же самое и ждет Господь иногда. Он ждет, чтобы мы обратились к Нему, просто открыли перед Ним нашу проблему принесли. И Он тогда прострет свою руку и поддержит, и поможет. А мы думаем, да не, он и так поможет. Поэтому важно высказывать нашу проблему. Здесь написано бытахну ним, то есть в прошении, в умолении перед Богом. «Господь, помоги!» У тебя есть проблема не просто верь, что Господь ее изменит. Приноси ее перед Ним в молитве за дня в день. В прошении, в умолении перед Господом. И тогда начнет происходить изменение. Яков пишет, что «вы не получаете, потому что не просите». Господь хочет дать. Он говорит, но вы не просите. Не просите, поэтому потом ничего не имеете. Поэтому многие вещи, которые мы несем в нашей жизни, они остаются такими же. Мы доверяем Господу, мы верим, но мы не просим. Мы не приходим в постоянстве, в молитве и в прошениях перед Ним. Поэтому важно, чтобы мы могли просить у Господа, «Господь, исцели, Господь, помоги, измени вот эту вот ситуацию». Прийти перед Ним, в прошении не получаете, потому что не просите. Шестой стих, он начинается с переживаний. Он говорит, «Альти дагули шум давар» — не заботьтесь ни о чем. Знаете, иногда речь идет не только о каких-то заботах, о каких-то ситуациях, которые мы пытаемся изменить. Иногда речь даже идет о наших страхах. Иногда сомнения или страхи начинают тебя атаковать. И вот это вот тоже как бы относится вот к этому стиху. Бог говорит «Приди в молитве, в прошении, в благодарении перед Ним». И страх, он на самом деле это что-то очень, очень неприятное, и то, что может иметь очень сильный эффект на нас, на нашу веру, на наше мышление и на наши действия. И страх он не от Бога. Написано, что в любви нет страха, но любовь она прогоняет страх. И знаете, страх он зачастую, когда приходит в сердце человека, он иногда начинается даже с чего-то маленького, с какого-то маленького сомнения. И вот это вот маленькое сомнение, когда входит в твое сердце, в твой разум, оно просто вырастает. Маленькая точечка, она вырастает во что-то огромное, и вот это вот страх, который нас атакует, он не от Господа, он идет от Сатаны, и он постоянно выглядит таким образом, что у тебя все или все черное, или все белого, обычно белого не бывает, все сразу становится черно. Одна проблема страха – это преувеличение. Когда заходит сомнение в наше сердце, мы начинаем об этом думать, думать, и оно развивается, и преувеличивается. И настолько сильно может поразить тебя твои чувства, твое мышление, твой разум и даже твое тело. У меня недавно, буквально дня два-три назад, было такое переживание. Я допустил какую-то мысль, какое-то сомнение. И действительно, говорю, у меня никогда такого не было раньше. Было, может быть, что-то подобное. И я просто чувствовал себя парализованным. Этот страх настолько сильно развился внутри. То есть казалось, что все черное. Я не мог ни о чем мыслить. Я не мог, вот чуть ли не, не дрожал. То есть он полностью тебя парализует. Да, вот помните, бармитсва здесь была у Яира, он говорил, что иногда ты на экзамен приходишь, у тебя blackout, ты сидишь и не знаешь, что делать. Ты просто как парализованный. Твои мозги прекращают думать, ты смотришь и видишь только какой-то белый лист. Или вообще ничего не видишь, все расплывается. То же самое происходит от страха. Он начинает парализовать тебя, твои разум, твои чувства, твое тело, и ты не можешь ничего как бы с этим сделать. И первый шаг, первый шаг — это молитва. Молитва. И здесь поэтому написано, придите, когда у вас есть вот эти вот страхи, когда они вас атакуют, придите в к Богу в молитве, в прошениях и в благодарении. Что значит вообще прийти к Богу вот в этой вот молитве? Я думаю, что... Когда мы приходим к Богу в молитве, мы можем, несмотря на весь вот этот вот страх, который сидит внутри, мы можем начать провозглашать определенные стихи из Писания, что Господь Он рядом. Помните вот этот стих, с которого мы начали. А Дунай коров. Господь Он рядом, Он здесь, Он со мной. Есть стихи из Исая, что Он держит тебя за правую руку. Он поможет тебе, Он даст тебе пройти. И вот это вот то, что может ободрять тебя то, что может помочь тебе двигаться дальше. Это очень-очень важно. Провозглашать в молитве вот какие-то стихи, что Господь здесь, Он с тобой, Он твоя поддержка, Он твоя сила. И тогда вот этот вот страх, он начинает потихоньку уходить и растворяться. Прийти к Богу в молитве. Знаете, когда мы говорим также вообще вот про страхи, переживания, Мы можем, то есть вот какие-то практические советы я хочу вам просто дать. Я сказал, что страх, он зачастую преувеличивает. Если ты хочешь побороть это, в первую очередь просто попытайся оценить реально ситуацию. Ты говоришь, все плохо, все ужасно, все разваливается. Пытайся действительно сказать, окей, а что действительно плохо? Что самое худшее уже может произойти? в моей ситуации, болят меня с работы, ладно, может быть, я найду новую, потеряю я какую-то сумму денег, беседор, хорошо, да, это плохо, это обидно, это грустно, но когда ты в страхе, он не видит реальности, он просто тебе делает все темным. Попытайся понять для себя и сказать, да, вот это вот будет самое плохое, что может случиться. Но на самом деле оно не такое уж и ужасное, как я сейчас себя чувствую. Это первое, что вы можете сделать есть, во время молитвы также. Второе, вы можете перестать думать об этом, сместить куда-то ваши мысли и заменить их чем-то оптимальным, чем-то э, добрым, той же Божьей любовью, благодарением, о котором сейчас мы опять с вами э, поговорим. И тогда страх он начинает уходить. Знаете, страх он приходит всегда, когда есть неизвестность. Страх происходит только от неизвестности, когда ты не знаешь, что будет, что с тобой случится, что тебя ждет впереди. Какое, у тебя нет решения, тогда приходит страх. Попытайтесь найти решение вашей проблемы, знаете, иногда даже нет решения, но если ты находишь уже шаги, которые тебе нужно сделать, это уже удалит вот этот вот страх. Он его сразу уменьшит. Оцените ситуацию реально. Сделайте для себя план. Но все это может прийти к вам только после молитвы. Именно Бог может дать вам начать вообще рассуждать и думать правильно, потому что страх, он просто тебя поражает. А Бог выводит вот из этой вот Э, скованности, на которую, которую навел на тебя страх. И, конечно же, здесь Он говорит, делайте это все с благодарением. С благодарением. И вот о благодарении я хочу чуть-чуть поговорить немножко больше. Как вообще работает вот это вот благодарение? Как оно возникает в наших сердцах? Благодарение возникает, когда мы видим что кто-то что-то для нас сделал. Мы видим, что кто-то оказал нам что-то очень доброе, очень хорошее, совершил для нас какой-то поступок, сделал для тебя что-то очень важное, и ты начинаешь это ценить. Тебе приходит радость. Тебе приходит радость. Та радость, о которой так. Кстати, вот мы тоже говорим, она связана все. Ты видишь, что кто-то что-то сделал, тебе приходит радость, и ты хочешь возблагодарить человека ты хочешь сделать для Него тоже что-то доброе и хорошее. И когда ты делаешь что-то доброе и хорошее человеку, то Ему приходит радость, и Он опять хочет тебе воздать, возблагодарить тебя. И получается, знаете, такой круг. И вот поэтому в Писании написано «Всегда радуйтесь». Это заповедь Божия, Он говорит «Всегда радуйтесь». Когда мы можем радоваться и благодарить друг друга, то вот это вот благодарение, оно как будто находится в замкнутом круге, и тогда все радостны, все довольны. Мы можем друг друга благодарить и поддерживать. И это есть, кстати, одно из наших вот заповедей, призваний, служить друг другу с радостью, вот с этой вот. Но как мы вообще благодарим людей? Да? Как мы можем людей благодарить? Кто-то тебе сделал что-то доброе, так Одно из видов благодарения, ты можешь сказать человеку просто спасибо. То есть ты можешь выразить свое благодарение своими словами. Или сказать, или написать, какую-то открытку ему дать. То есть ты выражаешь своими словами, благодаришь его за дело, которое он сделал тебе. Другой вид благодарения, когда ты можешь пойти и купить ему что-то. То есть ты можешь ему сделать какой-то подарок. Там, может быть цветы, может быть интересную книгу, может какой-то билет куда-то. То есть смотря, что человек любит, ты хочешь выразить свое благодарение, свою радость, которую ты сейчас получил этому человеку. То есть где-то ты должен взять, можно сказать, да, ты тратишь какую-то сумму денег, покупаешь что-то для человека и выражаешь таким образом свое благодарение. Третий вид благодарения, ты можешь оказать человеку также какую-то услугу. Он для тебя что-то сделает, ты идешь и делаешь ему также что-то. Какую-то услугу, может, ты можешь ему помочь на работу устроиться, или я не знаю, перевести ему мебель, что-то починить. То есть какие-то наши услуги, это тоже от тебя требует намного больше времени, усилий поехать и сделать. Это не просто наши слова. И знаете, каждый человек, он по-разному вот отдает вот это вот благодарение. Есть такие люди некоторым... Очень даже тяжело просто сказать спасибо. Тяжело. Вот такой у них характер. И это может происходить по разным причинам. Я сейчас тоже про это поговорю. То есть тяжело поблагодарить кого-то. Ему легче пойти заплатить и на тебе вот подарок. А сказать тяжело. А кто-то наоборот, он более жадный. Он может поблагодарить, расхвалить тебя, но делать ничего не хочет. И давать тебе ничего не хочет. То есть каждый по-разному. Я даже не говорю хорошо или плохо. А кто-то готов идти и служить, и дарить, и просто самого себя отдать. Вот так вот мы чувствуем и можем воздавать наше благодарение людям. Как мы воздаем благодарение Господу? Каким образом мы можем благодарить Господа? Это на самом деле что-то очень похожее. Мы можем то, о чем мы говорили, возблагодарить Его в наших словах, в наших сердцах, воспевать Ему. Писания постоянно об этом говорят. Принесите Господу хвалу, возблагодарите Его. То есть мы можем петь Господу, передавая ту радость за то, что Он сделал в нашей жизни. Нашими словами, нашими устами, может быть, даже танцем каким-то. Мы благодарим Господа за это. Второе то, что мы можем благодарить Господа, это о том, что я уже говорил, это наши десятины пожертвования. Ты можешь возблагодарить Господа тем, что ты приносишь перед Ним. Знаете, раньше, вот, когда были все вот эти вот жертвы в храме, люди приносили не только свои десятины, были жертвы, которые люди приносили в благодарность Господу. Это была жертва всесожжения, которую полностью сжигали, ничего не оставалось. Человек должен был пойти купить барана и отдать это Господу. Вроде в никуда кажется, да, сгорел и все. Но это была благодарность человека за то, что Господь делал в его жизни. Десятины пожертвования ⁇ это вид нашей благодарности, которую мы отдаем Господу. И если вы думаете, что вот я это только делаю, или наоборот не делаю, потому что эти деньги там куда-то идут, не туда, не знаю куда, десятины пожертвования ⁇ это благодарность наша за то, что Господь уже делает в нашей жизни. И третий вид благодарности. Это просто наше служение Ему и людям. Потому что если ты видишь, что Господь тебе что-то сделал в жизни, у тебя появляется радость. Ты хочешь отдать, ты хочешь поделиться этой радостью, ты хочешь сделать что-то для Него, послужить Ему как-то, послужить людям. Написано, что если людям служите, мне служите. Помните, Ишуа говорил когда-то, Говорит, за то, что вы, когда я был накодели меня, когда я был голоден, накормили меня, посетили меня в больнице. То есть это выражение наше, наше служение людям, мы также служим Господу. И вот это вот наша благодарность, которую мы можем Ему воздавать. Но вот здесь приходит, знаете, такой вопрос. А если я не вижу, что Господь делает в моей жизни? А если у меня все черное, я вот нахожусь в такой ситуации, все так плохо. Все так плохо, может быть и хочется поблагодарить. Я вроде понимаю стихи, да, всегда благодарите, радуйтесь. Но все так плохо вокруг, все разваливается. И ты находишься в ситуации, где не то, что тебе благодарить хочешь, ты говоришь, Господь, где ты вообще? Почему ты меня бросил, оставил? Вот эти вот наши горести, как же благодарить? И вроде ты начинаешь там, может быть, да, я благодарю тебя, но это у тебя получается неискренне. То есть в этом нету никакой силы. Тебе не хочется ничего делать. Представьте человека, который, да, пришел вам, дал какой-то подарок или сделал вам какую-то услугу, как говорят там, не знаю, медвежью услугу, или сделал тебе что-то, что тебе не нужно было. Такое бывает часто. Человек от всего сердца дает тебе, там помогает, а тебе это вообще не надо. Ты его не просил и не хочешь, и оно тебе не нужно. И он ждет вроде, что ты сейчас с радостью так отблагодаришь его, а тебе вообще все равно. Тебе тебя нету радости от того, что он тебе сделал. Да, он помогал, он трудился, но ты не чувствуешь радости. Ты не хочешь ему воздать ничем, потому что это тебе не нужно. Иногда также мы чувствуем себя, может быть, с Богом, потому что мы не научились видеть его дела в нашей жизни. Мы не научились замечать, что Он делает в нашей жизни. И это, кстати, большая проблема. Есть, знаете, как бы, я думаю, много разных причин, почему мы вот так вот реагируем, почему мы не видим или почему мы не умеем благодарить Господа. Иногда это может быть одержимость, что человек действительно одержимый каким-то бесом. Может быть, не очень каждый понимает меня. Я вам расскажу просто историю, которая была реальная. И это было где-то, не знаю, года 4, может назад, может больше. Мы когда с Леоном поехали, делали водное погружение для нескольких людей из общины. То есть все в свою очередь проходили водное погружение. И вот была одна женщина, как раз вот перед погружением мы им говорим, то есть я говорю, открой свои уста, поблагодари Бога. Просто, просто скажи Богу, я благодарю тебя. Вот такую фразу, простую. Она открывает рот и не может. То есть реально не может поблагодарить Господа. Она открывает, и у нее не получается. Ее начинает трясти. Она не смогла поблагодарить Господа. То есть вроде такая простая фраза кажется. Я благодарю тебя. Спасибо тебе. И не всегда человек может это сделать. Не всегда он может где-то перебороть себя, а иногда он просто одержим, потому что есть какая-то сила, которая не позволяет ему произнести эти слова. И она не смогла. Мы молились за нее, и она не смогла. Может, плохо молились, но как бы вот она так и осталась. Она не смогла поблагодарить Господа. Хотя я уверен, что он сделал много деяний в ее жизни. это много. Иногда вот это вот, мы не имеем благодарность из-за нашей гордости. Что значит из-за нашей гордости? Знаете, когда ты делаешь все сам, это то, о чем я говорил, что ты не вмешиваешь сильно Господа. Ты вроде с одной стороны уповаешь на Него, но ты делаешь все сам. Ты это сделал, это сделал, это сделал. И ты начинаешь придавать силы тебе, самому себе, что я достиг, я добился. А Господь здесь ни при чем. А зачем мне тогда Его благодарить? А если ты в свое время высказал перед ним проблему и увидел его дела, тогда, может быть, ты не всегда присвоишь это себе. Поэтому было то, что я говорил, важно высказывать. И тогда ты видишь дела, и тогда ты можешь поблагодарить Господа. Иногда гордость мешает нам дать благодарение Творцу. Что же вообще делать нам, когда вот ты находишься в такой тяжелой ситуации, и вроде даже не видно просвета. Я думаю, начни благодарить Господа за то, что Он точно сделал в твоей жизни. А что Он точно сделал для нас? Он искупил нас. Он сделал нас своими детьми. То есть это факт, который просто неоспоримый. Ты можешь начать благодарить Господа в своей проблеме вот именно за это. Искренне. Потому что это факт, который есть, и ты не можешь его спорить. Может быть, ты не видишь сейчас у тебя какое-то затмение, какие-то другие вещи, которые Господь сделал в твоей жизни. Но это ты можешь знать точно. Господь сделал это для меня. Я его ребенок. И начни благодарить его. И ты увидишь, как вот это вот Божья тьма, Божьи страхи, внутренние какие-то страхи, они начинают расходиться. И тогда попроси у Господа, чтобы Он, может быть, показал тебе еще вещи, которые Он сотворил в твоей жизни. Знаете, вы можете благодарить Господа за саму ситуацию, в которой вы находитесь. Я вот, то, что я говорю вам, когда меня поразил этот страх, я стал благодарить Господа, не знаю, так оно мне пришло, за эту ситуацию. Я стал благодарить Его за то, что я прохожу это, и я знаю, Господь, что Ты меня этим только укрепишь. Я, говорю, стал благодарить Его за то, что я там, за то, что я переживаю это, за то, что мне страшно. Я стал благодарить Его, потому что Он меня научает какому-то новому опыту. Он меня поднимает на какой-то другой уровень. И даже если я сейчас это пройду, я могу потом помочь другому. И это вещи, за которые мы можем благодарить Господа. Даже за то плохое, то, что ты проходишь в своей жизни. И я думаю... Иосиф, который находился в одной тюрьме, в яме, в ненависти, он все равно где-то искал Господа. И поэтому мы увидим в конце, в конце, когда он встречается со своими братьями, он говорит, братья, это не вы, это Господь все устроил. Он видел Божью руку. Вот это вот благодарение, которое есть. И... И знаете, что, когда мы научаемся благодарить Господа, это дает мир. Это дает особенный-особенный мир. Об этом написано в седьмом стихе. «Шалом Илоим, а низгав михоль сехель, инцорот ли вафхэм, И тогда мир Божий, который выше всего, что может представить себе человеческий ум, сохранит ваши сердца и мысли в единении с Машиахом Ишуа». То есть, когда ты начинаешь благодарить Господа, то Божий мир приходит. Мир, который мы даже не можем представить, что такое может быть. Божий мир особенный, он дает тебе покой в сердце и дает тебе покой в мыслях, что ты начнешь мыслить разумно. Вот этот вот особенный Божий мир, он приходит именно в благодарении, когда мы учимся благодарить Господа. Благодарение, оно помогает нам Возрасти в вере и в доверии Господу. В этом написано в Колосянах 2 главе. Мы возрастаем в вере. Мы возрастаем в доверии к Нему, когда мы научаемся благодарить. И я думаю, это сильно. Каждый из нас он хочет научиться возрастать в вере. Мы хотим быть более верующими. Мы хотим больше доверять Господу. И вот это вот благодарение Господу, это то, что помогает нам. Помогает укрепить нашу веру. Помогает Улучшить доверие, об этом я говорил в самом начале. И шалом Элоим, Божий мир, я думаю, это то, что важно для каждого, для каждого из нас. Потому что без мира Божьего в сердце тяжело жить, тяжело двигаться, тяжело чего-то достигать. Но когда к тебе приходит Божий мир, к тебе приходит радость. И ты опять хочешь отдавать, ты хочешь служить. Хочешь действовать. Давайте встанем и помолимся. На этом я закончу. Господь, мы просим Тебя, Боже, чтобы Ты научил нас благодарности. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты научил нас воздавать Тебе, чтобы Ты научил нас видеть то, что Ты делаешь в нашей жизни, Господь. Есть вещи, которые просто являются фактом. Но есть еще очень много всего вокруг нас, тех чудес, больших и маленьких, которые, может быть, мы не все замечаем. Мы просим, чтобы Ты наполнил нас радостью, когда мы видим то, что Ты делаешь, чтобы Ты научил нас приходить пред Твоим лицом и просто открывать наши сердца перед Тобою, как дети перед любящими родителями, обновив в нас доверие к Тебе, обновив в нас веру. И более всего мы просим Господь, прогони своим светом всякий страх и наполни нас твоим миром, который превосходит всякое понимание, Боже. Пусть твой шалом он пребывает в наших душах и в наших сердцах. Мы благодарим тебя, ближем Ешо Машиях. Аминь. Что сделать Берката Арон? И Дунай во я Эра Дунай Панава Илеха Ваихунеха И Са Дунай Панава Илеха Леха Шалом. Будьте благословенны, и пусть бы мед Божий мир пребывает над каждой семьей. Аминь.